Друзья, привет! В этом видео хочу поделиться, мне кажется, такой жизненной, больной чуть-чуть а, темой, полезностью на эту тему, правильно будет сказать. А, почему, когда человек что-то очень жаждет получить, не всегда ему это достается, или иногда достается тяжело? Я сама просто пострадавшая от этой закономерности очень странной, и я долгое время ее не понимала. Давно ну, очень простой пример, например, деньги, да? допустим, почему у меня было четкое раньше ощущение, и, ну, не то что ощущение, это был факт, это наблюдение из жизни, да? что мне деньги просто так не достаются. Прям надо пахать, прям вот прям как чернорабочий вообще, вот прям тяжело это должно быть, потому что на халябину ничего точно не получится. И так и было долгое время, и, ну, не было ни вообще ни единой идеи, от чего это зависит. Причем, чем больше я напрягалась, чтобы что-то получить, тем сложнее это в мою жизнь приходило. И, ну, там, я не знаю, может быть, там, причем всегда был какой-нибудь человек рядом, на которого смотришь и думаешь, блин, он левой пяткой, не особенно качественно, не особенно напрягаясь сделать что-то, и при этом ему приходит взамен, ну, какая-то благодарность в виде денег, там, поддержки, безопасности и всего тому подобного. И я не понимала, с чем это связано. Думаю, может быть, для этого нужно быть умным, может быть, красивым, может быть, еще что-то нужно делать, может быть, просто это дродиться таким надо, может, это просто везение какое-то или что-то еще. Ну, то есть, для меня было абсолютно непонятно, как на это можно повлиять. И в какой-то момент а, а, я поняла, что есть очень неправильный подход, который очень распространен. Например, допустим, да, если мы смотрим с вами рекламу, а, то нам там предлагают возможность быстро заработать. Чаще всего нигде в рекламе мы не увидим, что давайте тяжело пахать а потом получим за это деньги. Нет. Ну, то есть, как быстро заработать? Как заработать без вложений? А потом, как получить саморазвивающийся бизнес? Это вообще было просто для меня смех и грех, да? То есть, бизнес, где ты можешь лежать под пальмой, курить бамбук, а бабки будут просто капать тебе, ну, я не знаю, на голову. Просто сами, сами собой. И настолько вот это желание ничего не делать и получить при этом что-то вот входящее, оно настолько культивируется вообще в мире, в рекламе, в сказках, в фильмах, в сериалах и везде, что у ребенка, да, ну, в процессе развития, у меня, по крайней мере, да, сложилось четкое ощущение, что в какой-то момент после долгой похоты должно наступить время, когда я просто буду лежать, а бабки просто будут идти, и все будет просто классно. Но потом я поняла одну такую интересную вещь. Что когда а, я при этом также наблюдала и меня вводила в заблуждение, почему, допустим, у моих друзей, у которых с детства все есть, им так тяжело определиться в жизни, им так тяжело понять, чего они от жизни хотят, и они находятся в более, ну, сложном положении в отношении там того, чтобы, в, ну, в своей жизни начинать чего-то добиваться, да, и иметь какую-то большую цель, которую они выбрали, и они упорно к ней следуют, намного сложнее этим людям, на самом деле чего-то добиться в жизни, чем, например, парню из деревни, потому что у того вообще нифига ничего нет, терять ему нечего, и у него он просто первую половину жизни он бежит от того, чтобы, не дай бог, не встретиться с тем, откуда он бежит, а потом в какой-то момент, когда страхи его более или менее пропадают, он начинает бежать за целью, но он все время бежит в одном направлении, и поэтому вероятность того, что он добьется чего-то, она намного выше. И вот интересно, вроде бы у человека все есть для того, чтобы начать, для того, чтобы делать, но почему-то не все выстреливают. А люди, у которых поголовно ничего нет, тоже не все выстреливают, но как-то они вот поактивнее будут. Ну, есть такая закономерность некоторая. А если привести пример, я, знаете, я всегда привожу пример. Если вы знакомитесь с человеком, вот пытаться, например, получить от жизни какой-то большой, входящий, в виде, например, денег, хорошего отношения, безопасности, я не знаю, каких-то еще жизненных благ, но при этом не сконцентрировать, ну, по остаточному принципу думать, а что ты делаешь для этого, то это то же самое, что знакомиться с человеком и, простите, начинать знакомство не с тем, чтобы посмотреть человеку в лицо, да, а, например, начать ему делать колоноскопию, да, ну, ну, то есть прям через жопу, извините, ну... Путь знакомства. Ну, в прямом смысле этого слова. Как, ну, вот это, знаете, прям яркий пример, да? Плюс-минус, простите, пятые точки у людей одинаковые. И вряд ли вы получите там много информации о человеке, да? Или вряд ли это будет действительно очень увлекательным процессом, а, нежели чем пообщаться с человеком лицом к лицу, иметь возможность с ним разговаривать, да? Не просто изучать какую-то часть его тела. Ну, грубо, пример, но тем не менее, пример, да? И вот когда... на Человек хочет... Ну, я по себе увидела, что когда я хочу входящий исключительно, и в случаях, когда я его получала, но не имела возможности дать ничего взамен, или то, что я могла предложить взамен, было неравноценно, я была глубоко несчастна. Ну, то есть, когда мне все время помогают, помогают, помогают, а я почувствую себя абсолютно бесполезной взамен, что я не могу э -э просто подойти и ну сделать что-то ценное для этого человека и все что я не сделала это будет вот вот какая-то вот маленькая хрень то я чувствую себя вообще абсолютно ничтожным существом. И мне не хочется принимать входящие и помощь, и хорошие отношение от этого человека. Есть огромное количество жизненных примеров. Например, допустим, дети богатых родителей в какой-то момент просто начинают действительно саботировать вообще любое хорошее отношение к себе, просто для того, чтобы оно прекратилось, чтобы у них появилась возможность восстановить этот равноценный обмен со своими родителями. Потому что дети, в принципе, изначально должны своим родителям. Особ это неосознанно происходит, но когда в человека вкладывают, вкладывают, вкладывают, а он еще настолько с маленькими ручками и ножками, что он не способен сделать ничего, он же понимает, что он не может сделать ценное для родителей в том размере, в котором им нужна эта ценность. Например, родителям нечем оплатить квартиру, а он не может заработать пока денег, он будет себя чувствовать из-за этого чуть-чуть несчастным. И поэтому, когда он пытается помыть посуду криво-косой, оставляя жирные пятна на посуде, нужно ну, попробовать дать ему такую возможность, потому что это какой-то вклад, и он делает его более способным, более счастливым. Пример, например, допустим, ну, девочки поймут, да, когда ухаживает очень богатый молодой человек, да, очень, да, и когда ты понимаешь, что ты вообще ничего не можешь дать ему взамен, а все время получаешь какие-то там подарки, подарки, подарки, подарки, подарки, подарки, подарки, ну, и если ну, это действительно хорошие, этичные отношения, да, а не этичные, где там четкий обмен прослеживается, то девушка, как правило. Либо начинают капризничать нездоровым образом, чтобы эти отношения прекратились, либо они просто ну, перестают общаться с, так, с молодым человеком. Такое тоже случается, такое тоже бывает. Там о, глубоко несчастные пьющие жены богатых мужей, например. И это происходит не потому, что у нее в голове что-то не так, да, или потому что она плохая. да. Это происходит потому, что она не способна равноценно восстановить обмен или быть таким же сильным вкладчиком ну, в семью, в развитие а, для себя, детей, семьи, мужа своего. Поэтому не начинает ехать крыша. И примеров таких куча. Например, допустим, там даже страны, которым помогают, но они не способны предоставить ничего взамен, они являются обузами на, на, на карте мира. И куча-куча таких примеров. Чему я все это рассказываю? Что единственное счастье, которое было изначально и его можно продлить и растянуть на всю свою жизнь, это вот это вот умение сосредоточиться на, на исходящем, то есть, что я могу сделать для другого человека. И делать это страстно, делать это, ну, прям адово, делать это прям. Со, со всей отдачей. Вот как мы это делали, когда были детьми. Мы ходили по двору не потому, что нас заставляли. Мы рассматривали цветы не потому, что нам сказали, что это интересное занятие, нам было интересно. Мы не задавали а, вопрос, а зачем я буду делать это, этот домик в песочнице. Да? Мы не делали его для того, чтобы получить входящий. Мы делали это потому, что было интересно. Мы вообще в детстве все это делаем, потому что нам сейчас в моменте интересно. И это наш исходящий. То есть мы идем и начинаем что-то производить. И не важно, понравится это или не понравится. Точнее, это может быть важно, но это не настолько важно. Это не первая причина, почему это делается. И получается, что счастлив тот человек, когда мне в детстве говорили родители, что э, счастлив тот, кто э, занимается любимым делом и еще за это получают деньги, это действительно кайф. А я не понимала, что это конкретно, ну, то есть как как как определить, что это то любимое дело, что это вот именно в этот момент я буду счастлива. А оказывается, то есть я должна настолько страстно любить и заниматься чем-то, вот настолько страстно на, на самом деле хотеть помогать людям, я думала, что нужно найти какую-то особую профессию, свое призвание в жизни. Блин, нет, на самом деле я просто должна все свое внимание просто из момента типа дай-дай-дай переключить на что я могу сделать. И когда я понимаю, что я делаю и что-то получается, делаю и получается, мой энтузиазм к этому делу растет. И чем бы я ни занимался, если у меня получается выращивать растения, я буду в какой-то момент просто с ума сходить от счастья, как круто выращивать растения. Если у меня получается помогать людям, то в какой-то момент я буду просто еще больше шарашить и помогать людям, потому что я вижу, что у них есть результаты, они благодарны, это классно. Мне меня это заряжает. И потом я еще буду удивляться, а еще деньги да, за это платят. Ой, круто вообще. На самом деле, вот это самое крутое состояние, когда ты думаешь, а еще и деньги прилетели. В принципе, я мог бы делать это бесплатно, лишь бы мне там было все в порядке, да, пока совсем не прижмет, что там нечем платить за жилье. Но глобально ну, я это делаю, потому что мне нравится. И круто, что еще за это платят деньги. И именно то, что человек делает с душой, и то, что ему нравится, и то, что он делает с максимальным исходящим привлекает действительно большое и стабильное количество денежных средств. И когда на этом нет внимания, потому что ты это делаешь, потому что ты это делаешь, тебе хочется это делать, и ты получаешь за это какой-то большой доход. А лучшие мира сего люди делали все это именно так. Они делали какую-то миссию, они большую цель какую-то свою двигали, они ну, пытались создать то, чего не было до этого, и Потом они получали огромное призвание, поддержку, безопасность, хорошее отношение к себе и деньги в том числе, потому что это тоже вид обмена и вид поддержки человека. А в маленьком масштабе, как это можно сделать сегодня здесь, вот, как можно сегодня счастье в своей жизни разлить на, ну вот прям здесь и сейчас и на долгое количество времени. Каждый на своей работе общается с людьми. Или делать что-то для людей, или производит что-то для людей. Вот если сосредоточить все свое внимание не на том, когда тебе заплатят зарплату, да, или не на том, что, почему так мало, или что можно сделать еще, или, например, вы занимаетесь бизнесом, да, И, а почему они не дают отклика, а сосредоточиться на том, чтобы поговорить с каждым клиентом, узнать, что он на самом деле хочет, узнать, что можно откорректировать в вашем продукте или услуге. Сделать это с душой, действительно, прям поинтересоваться. Потому что, когда ты сидишь и просишь все время, ну, то есть все внимание зафиксировано на входящем, приходит, например, какой-то отклик, что «а у вас услуга, простите, э, отвратительная, нам не понравилась, то в этот момент «ой, да понятно, он сам кривой, поэтому ему все не понравилось, все нормально, не обращаем на него внимания». А когда ты сосредоточен на исходящем, и ты хочешь помочь каждому, кто к тебе обратился, неважно, стрижешь ты волосы, делаешь ли ты там, маникюр, производишь ли ты огромные строительные конструкции, или продаешь недвижимость, или продаешь какие-то обучающие курсы. Если тебе интересно, что происходит с человеком, то ты можешь ему и продать, то тебе будет интересно получить обратную связь, и даже если эта обратная связь будет не так хороша, будет желание улучшить ситуацию, донести информацию до всех остальных, кому это имеет отношение. И а, когда ты делаешь исходящий, а исходящий — это любого рода вклад в людей с помощью общения или производства своего продукта, он по-любому даст входящий. То есть не обязательно звонить и продавать, продавать, продавать, продавать, продавать, продавать и жестко навязывать свои услуги. Важно звонить и делать исходящие исходящие исходящие исходящие то есть спрашивать общаться вот постоянно поддерживать коммуникацию с теми людьми для которых мы несем ценность ну любую ну в зависимости от того как, какую вы производите но делать это искренне и с большим интересом и смотреть а что я еще могу ну на своем рабочем месте для людей, которые пользуются нашими услугами, сделать лучше. И тогда появляется интерес, потому что ты узнаешь, исправляешь, видишь результат, узнаешь, исправляешь, видишь результат, узнаешь, исправляешь, видишь результат, и взамен ты получаешь денежные средства, поддержку, благодарность, повышение по службе и вообще кучу-кучу всяких плюшек. Вот. А, надеюсь, это было полезным. А, я прям себе, не знаю, наверное, татуировку сделаю, чтобы никогда не забывать, что Самое, самым несчастным, что, знаете как, самый быстрый способ сделать несчастным человека это не дать возможности ему ничего производить для других людей полезного и завалить его плюшками. Просто завалить по самые уши. Это, и тогда мы увидим с вами сам, самый короткий срок самого несчастного человека. И как сделать человека самым счастливым вернуть его внимание на то, чтобы он производил каждый день, чтобы он. Настолько был переполнен энтузиазмом, чтобы он подскакивал, и все время ему хотелось сделать, делать, действовать для людей. Он видел результат своего, своей деятельности, улучшал его, ему было это интересно. И что самое интересное, он никогда не будет бедствовать, у него никогда не будет э, врагов, у него будет куча друзей, куча поддержки, и жизнь у него будет достаточно замечательна. Успехов вам! Давайте будем делать для людей и сосредоточимся на, на исходящем. А входящий придет автоматически.